Приветствую вас, с вами Дмитрий Воробьев и в этом видео я покажу, что входит в состав комплекта «Денежные партнерки 2.0». Вы можете стать владельцем одного из трех пакетов «Старт», «Бизнес» или «Премиум» и прямо сейчас в этом видео я вам покажу, что входит в состав каждого пакета. Пакет «Старт». В данный пакет входит комплект для набора подписчиков «Денежные партнерки 2.0». Сразу после оплаты вы попадете на специальный закрытый сайт, на котором сможете скачать все необходимые дополнительные материалы, а также настроить данный комплект, следуя простой инструкции в формате подробных пошаговых видеоуроков. В комплект входят баннеры, которые вы сможете использовать для рекламы бесплатного информационного продукта, также входит обложка, которую вы также сможете использовать при подготовке различных рекламных материалов, например, статей на своем блоге или постов в социальных сетях. Кроме того, входят шаблоны писем для автоматической серии писем и письмо для рекламы бесплатного информационного продукта в чужих рассылках. Также в комплект входят шаблоны страницы подписки для популярных сервисов рассылок, а также универсальный шаблон, который можно адаптировать для любого сервиса рассылок. Дополнительно в комплект входит изображение кнопки, которую вы сможете использовать для настройки формы подписки. Также есть ссылка на специальную статью и подробный видеоурок по регистрации бесплатного аккаунта в сервисе Support Desk. Также есть все необходимые ссылки для настройки комплекта и чек-лист, по которому вы сможете проконтролировать выполнение всех действий, необходимых для запуска данного комплекта в работу. Вы сможете настроить вот такую страницу подписки, на которой в дальнейшем также сможете привлекать трафик. Именно здесь будет находиться ваша подписная форма, которую вы сможете без проблем создать и добавить в данную страницу подписки, следуя простым видеоурокам. Инструкция по настройке комплекта выполнена в формате скринкастов, что позволяет вам без труда запустить данный комплект в работу, даже если вы Являетесь новичком в теме инфобизнеса и партнерского маркетинга. Для того, чтобы перейти к просмотру видеоурока, достаточно просто нажать левой кнопкой мыши на название того или иного видео. Далее раскрывается специальное меню, в котором вы сможете просмотреть видеоурок, а также скачать какие-то дополнительные материалы, если это требуется для выполнения определенного действия. Видеоуроки построены таким образом, чтобы вы могли шаг за шагом выполнить все задания и получить готовый к работе комплект для набора своей подписной базы. Чтобы приобрести пакет старт, нажмите на кнопку получить комплект, в открывшейся форме оформления заказа вам необходимо указать ваше имя и ваш e-mail, далее нажмите кнопку заказать, выберите удобный способ оплаты и нажмите кнопку оплатить. После оплаты вы получите Письмо на указанный вами адрес электронной почты, в котором вы найдете ссылку на специальную страницу комплекта для набора подписчиков «Денежные партнерки 2.0», где вас будут ждать специальные материалы и инструкции по настройке комплекта. Пакет «Бизнес». В данный пакет входит комплект с правами перепродажи «Денежные партнерки 2.0». Сразу после оплаты данного пакета вы попадете на специальный закрытый сайт, на котором сможете скачать все необходимые дополнительные материалы, а также настроить данный комплект, следуя подробной инструкции по настройке. В состав данного комплекта входят баннеры, для того чтобы вы могли рекламировать бесплатный информационный продукт и привлекать трафик на свою страницу подписки. Дополнительно входит обложка, которую вы также сможете использовать для рекламы, например, для публикации статей на своем блоге или постов в социальных сетях. Письма, добавленные в комплект, вы также сможете использовать для построения автоматической серии писем, а также для рекламы бесплатного и платного информационного продукта. Также в комплект входит страницы подписки, страница с курсом и продающая страница. Кроме того, дополнительно вы сможете использовать кнопку для создания своей формы подписки в сервисе рассылок. Также есть ссылка на статью и подробный видеоурок, как зарегистрировать службу поддержки в бесплатном сервисе Support Desk. Дополнительно для вас подготовлен специальный файл, ссылки для настройки комплекта и, конечно же, есть чек-лист, по которому вы сможете проконтролировать все ваши действия по настройке данного комплекта. Вот так выглядит страница подписки, которую вы получите в составе комплекта. Вы сможете ее без проблем настроить с помощью подробных видеоуроков. Именно здесь будет располагаться ваша форма подписки. С помощью данной страницы вы сможете формировать свою подписную базу. Кроме того, в данный комплект входит специальная страница с курсом, который включает в себя список партнерских программ, а также инструкции по работе с ними. Данную страницу вы также сможете настроить. И здесь уже будет идти первое платное предложение для ваших подписчиков. И если они воспользуются данным предложением, то все 100% прибыли от продажи платного информационного продукта вы получите на свой счет. И дополнительно здесь уже идет встроенное предложение по вашей партнерской ссылке для того, чтобы вы могли увеличить свой доход. И конечно же... В комплект входит шаблон продающей страницы, который вы также сможете настроить, следуя простым видео урокам. И в дальнейшем вы сможете продавать данный комплект, забирая 100% прибыли себе. Первая продажа полностью окупает лицензию, вторая это ваша чистая прибыль. Настроить комплект не составит большого труда, поскольку в его состав уже включены подробные инструкции в формате скринкастов. Для того, чтобы перейти к просмотру того или иного видеоурока, вам достаточно просто кликнуть по его названию левой кнопкой мыши, далее посмотреть специальный видеоурок, если к нему прилагаются какие-то ссылки, то их вы найдете также под видео. Все видеоуроки выполнены в формате скринкастов и адаптированы для новичков. Поэтому даже если у вас еще нет опыта в инфобизнесе, вы без проблем сможете настроить данный комплект, следуя подробным пошаговым видеоинструкциям. Для того, чтобы приобрести пакет «Бизнес», нажмите на кнопку «Получить комплект». Далее на странице оформления заказов» укажите ваше имя и ваш e-mail и нажмите кнопку «Заказать». На следующей странице выберите удобный для вас способ оплаты и нажмите кнопку «Оплатить». И в течение нескольких минут вы получите на почту специальное письмо, в котором будет содержаться ссылка на специальный закрытый сайт комплекта с правами перепродажи «Денежные партнерки 2.0». Пакет «Премиум». В данный пакет входит все то же самое, что содержится в пакете «Бизнес», но дополнительно вы получаете настройку данного комплекта под ключ, включая настройку сервиса рассылок, адаптации всех страниц, включая страницу подписки, Страницу после подписки и продающую страницу, настройка автоматической серии писем, а также проверка работы данного комплекта перед запуском. В итоге вы получаете полностью настроенную готовую систему для работы, благодаря которой вы сможете набирать свою подписную базу, продавать данный комплект на автопилоте, а также... Рекомендовать своим подписчикам другие партнерские информационные продукты, платные и бесплатные, для увеличения своей прибыли. Для того, чтобы приобрести пакет «Премиум», нажмите на кнопку «Получить комплект». Вы попадете на страницу оформления заказа, где вам необходимо будет указать ваше имя и ваш e-mail, после чего нажмите кнопку «Заказать». Далее выберите удобный для вас способ оплаты и нажмите кнопку «Оплатить». После оплаты в течение нескольких минут вы получите на свою почту ссылку на специальный закрытый сайт комплекта с правами перепродажи денежной партнерки 2.0, а также с вами свяжется наш специалист для того, чтобы уточнить некоторые технические моменты для настройки данного комплекта. После того, как наш специалист настроит вам данный комплект, а на настройку уходит примерно 1-2 дня, вы получаете готовую систему для набора подписчиков. Продажи лицензии на право распространения данного комплекта, а также возможность делать вашим подписчикам различные партнерские рекомендации. Прямо сейчас сделайте свой выбор. Приобретайте понравившийся вам пакет. Ну а с вами был Дмитрий Воробьев. До встречи в следующих видео.